Вы уже посмотрели первую тысячу, я понимаю, что это новая профессия, иногда не все понятно, поэтому сейчас я вам расскажу, как заработать вашу первую тысячу, но более просто, более понятно, как для себя. У каждого из нас есть в основном линейный вид дохода. Поработал, получил, поработал, получил, поработал, получил и через 40 лет получил. В зубы, пенсию и ни в чем себе не отказываешь. Здесь несколько видов дохода, поэтому, конечно, денег получается больше. Давайте сейчас быстренько все разберем. Первое. Премии. Смотрите, как это все происходит. Используя созданную нами систему, вы просто дали ссылку человеку, по которой он зашел, или купил продукт, или ему стало интересно, он хочет начать бизнес. Взял какой-то тестовый пакет оптовый со скидкой 50%, ну и стартанул. Компания вам один раз заплатила премии. Премии платятся в зависимости от пакета от 25 долларов до 300. Чем это хорошо? В принципе, один раз в месяц вы помогли одному человеку начать бизнес и заработали 300 долларов. Помогите в месяц двум человекам, да, еще 300 Помогите трем, еще 300, пожалуйста, только три человека, которым вы просто с помощью нашей системы помогли стартануть в бизнесе, вы заработали 900 долларов. Я знаю, что есть много людей, которые вот за эти деньги ходят на работу целый месяц лицом, как на войну. Вот это первый вид дохода. Что такое цикл и командные комиссионные? Вот давайте я объясню немножко проще. У вас в каждом городе есть какой-то магазин, предположим, метро, как у нас в Калининграде. Ты приходишь в метро, ты берешь карту скидок, и ты с этой картой скидок, ты ходишь по этому магазину. И в магазине, посмотрите, там все, там везде полки, да, и там продукты питания. Молоко, не знаю, там 50 рублей, а в скобочках, например, 20 CV баллов, хлеб 30 рублей а в скобочках, например, 10 CV. Холодильник. Холодильник побольше, там, я не знаю, стоит 50 тысяч рублей, а это значит, что где-то 300 CV, которые он дает. Вы ходите в этом магазине в метро, и вы что-то покупаете, вы каждый день что-то покупаете, и на вашу карту скидок копятся вот все вот эти баллы. И однажды на кассе кассир вам говорит, дорогой друг, у вас здесь накопилось уже 900 CV, а это значит, я вам плачу 35 долларов. И каждый раз, когда на вашей карте в результате ваших покупок в этом магазине будет копиться 900 CV, вы будете получать 35 долларов. Но теперь смотрите, как все происходит дальше. После того, как вы получили эту карту скидок в магазине «Метро», я прихожу. Но я пришла хотя бы на несколько там, минут или секунд позже вас. И я тоже взяла карту скидок, но я ее взяла позже вас. Вы первый, я пришла после вас и взяла ее позже. И я тоже хожу в магазин, я тоже покупаю молоко, хлеб, иногда покупаю холодильник. Но дело в том, что все мои CV, они копятся не только на мою карту, но они еще и копятся на вашу карту. Таким образом, как вы думаете быстрее накопятся, да, и пятые, и десятые, и двадцатые, и все люди, которые будут после вас открывать карту скидок в метро, все их баллы не будут копиться на вашу карту. Так вот, как вы думаете, вы быстрее накопите вот эти 900 CV, за которые вам на кассе дадут 35 долларов, если вы будете в одиночку покупать молоко, хлеб, картошку, или когда очень много народа, табуны, табуны, табуны, табуны, тоже копят вот эти баллы, которые переходят на вашу карту скидок. Конечно, да, вот именно поэтому такой вид дохода, он называется командные комиссионные. вся команда, она вместе копят циклы. Единственное, я хочу сказать, что по этому виду дохода максимальный вид заработка это 105 тысяч долларов в месяц. Я понимаю, что сегодня эти деньги, они кажутся очень большие и нереальные, многие думают, решили бы свои проблемы, но дело в том, что через 5-10 лет... Возможно, да невозможно, а так и есть. Под вами будут десятки, сотни тысяч интернет-магазинов, если это перекинуть на наш бизнес. И эти магазины, они будут товарообороты делать, CV и деньги. И, конечно, это будет не 105 тысяч долларов, а может быть там 1 миллион и так далее. Но вы будете получать только вот эти деньги. Поэтому становится обидно. Есть другой вид дохода. Где ограничения это только тот человек, который сидит на вашем месте. Лидерский матчинг-бонус. Вот в этом виде дохода ограничение – это только то, которое сейчас сидит или стоит на вашем месте. То есть только вы сами. Вот представьте, я не знаю, кто вы по профессии, предположим, вы бухгалтер. Тебя зовут Света, и ты хороший бухгалтер. Света, у тебя есть подруга, да, которую зовут Лена, а так как Света ты, – ты хороший бухгалтер, ты учишь Лену быть хорошим бухгалтером. После этого Лена… Ее с руками и ногами забирает какое-то предприятие, и за нее платят деньги. Но тебе за то, что ты ее научила быть хорошим бухгалтером, пожизненно со всех доходов своей Лены будут платить 20%. То есть Лена заработала 1000 долларов, тебе 20% – 200. Лена заработала 10 тысяч долларов, тебе заплатят 20%. 2000 долларов – Вопрос. Ты хорошо бы учила Лену? Конечно. Вы представляете, если бы в школе учителям за каждого хорошо обученного ученика со всех классов, которые они ведут, платили бы по 20%. Но что происходит дальше? Лена, она берет Олю. Ты с Олей не знакома. И Лена, она учит Олю быть хорошим бухгалтером. Но дело в том, что если бы не было Света и тебя, не было бы Лены, не было бы и Оли. То есть прямо или косвенно, это благодаря тебе появилась вначале одна, а потом появилась другая. Поэтому со всех доходов Оли тебе будут платить 15%. Если Оля у нас заработает 1000 долларов, тебе компания заплатит 15%, это 150 баксов. Если она заработает 10 тысяч долларов, молодец, Оля, тебе заплатят те же 15%, да, это будет 1500 долларов. То есть вот таким образом работает линейный вид дохода. А сейчас я распишу, как это вообще э, выглядит по линейке. Лена – это вы, которая научит Свету с помощью нашей системы научить Олю и так далее. Теперь, как это все выглядит. У Лены первая линия – это Света, вторая линия – Оля и так далее. Со всех первых линий вы будете получать 20%. Со всех вторых линий, со всех Оль, вы будете получать 15%. Со всех Коля, третья линия, со всех третьих линий, со всех Коль, вы будете получать 10%. Со всех четвертых 5, с пятых 5, шестых 5, седьмых 5 разошлась, с восьмых 3. То есть вот таким образом это все выглядит Почему идет на уменьшение? Дело в том, что где-то примерно на одной шестой линии уже будет столько же магазинов и товарооборотов, сколько на всех пяти вместе взятых. Поэтому здесь идет немножко на уменьшение. Теперь смотрите. Дело в том, что мы создали нашу систему «Форсаж» для того, чтобы вы, ты, Лена, Вася, Коля, которые только пришли, никогда не умели, не делали этот бизнес, наша система, мы ее создали таким образом, что она позволит вам, ничего не зная, не умея в этом бизнесе, создать не только вот эту всю ветку, там, Лена, Света, да, вот, Лена, система позволит вам создать вот таких веток очень-очень много, 5, 10, 20, 30, 40, 50 и так далее, вы же понимаете, да, что... Отсюда получится меньше, чем отсюда. Поэтому, конечно, почему я сказала, что ваш доход ограничивается только тем, на какой ветке вы остановитесь. Можно 2, можно 5, можно 10. От ста денег будет больше. Почему люди повышают свои статусы, квалификации, когда работают на обычных работах? Конечно, потому что они хотят зарабатывать больше. Если ты хочешь зарабатывать больше, нужно, чтобы был выше твой профессионализм. Почему уборщица зарабатывает мало? потому что любой может взять метлу и мести улицу. Если ты хочешь, чтобы рынок труда платил за тебя больше, конечно, тебе нужно повышать статус. У нас тоже здесь есть карьерная лестница, я сейчас быстренько ее покажу и для чего это нужно. Первое. Ты взял интернет-магазин за 36 долларов. Самое главное, что упаковка, растоможка, сертификация, доставка продукции в 149 стран, кроме Антарктиды, этим занимается компания. Кроме того, у тебя скидка 25-30%. Тебе не нужно что-то брать у кого-то, переплачивая. Пожалуйста, бери в своем интернет-магазине какой-то продукт со скидкой, используй для себя или продай. Кроме того, ты уже можешь зарабатывать какие-то премии от партнеров, которые начинают бизнес. От 25, помнишь, до 300 долларов. И, конечно, ты можешь взять какой-то оптовый пакет. Потому что на оптовый пакет скидка почти 50%. Почему компания дает такие оптовые тестовые пакеты? Это до того момента, пока под тобой еще нет большого количества интернет-магазинов, товарооборотов и денег, пожалуйста, ты можешь просто взять какой-то тестовый пакет со скидкой 50% и заработать на этом. Потому что весь большой бизнес, он работает только на опте. Вот это вот первый вид дохода, с которого ты можешь начать. Второй вид дохода. Для того, чтобы у тебя, знаете, как такая большая корзина, и в нее должны копиться вот эти все баллы нашей CV, чтобы мы могли получить свои 105 тысяч долларов. Каждый из нас мог заработать. Что нужно для этого? Нужно взять какой-то оптовый пакет, тестовый пакет, о котором мы уже говорили. Как только ты взял оптовый пакет, баллы, они начинают копиться. Все люди под тобой которые брали, вот если перекинуть на метро, которые покупали какую-то продукцию, у тебя копятся вот эти баллы в огромной корзине в твоем интернет-магазине. Кстати, имейте в виду, если вы не возьмете никакой пакет, то вы не сможете участвовать в распределении прибыли. Это все равно, что вы пришли в магазин метро, вы взяли карту скидок, но вы ни разу там ничего не купили. Ни хлеб, ни молоко, ни даже холодильник. Дело в том, что у каждого из вас будет такая бухгалтерия, бэк офис и вы будете видеть на видео, где на каждого человека в разных странах и городах мышкой, вы будете видеть их товарообороты. И люди будут зарабатывать деньги, тысячу, две, пять, десять, двадцать, но у вас будет ноль. Потому что это справедливо, каждый берет какой-то тестовый пакет для того, чтобы копились баллы. Но что же сделать для того, чтобы вот эти баллы, они стали переходить в циклы и закрываться? А вот здесь тебе нужно просто быстренько включить Лена, наша, быстренько включить в бизнес «Двух свет», Света-света. Делается легко и просто, просто дается ссылка с форсажа, которые берут по тестовому пакету. Пожалуйста, ты специалист, и баллы, которые были заморожены, начинают закрываться в виде циклов. Но мы же хотим зарабатывать 20%, помните? Потому что у свет начинают товарообороты, деньги, а мы хотим за свою работу получать 20%. Быстренько делаем квалификацию нефрит. Что такое нефрит? Это легко. Смотрите, вот дети рисуют вот таким образом солнышко. Кружок. И вот здесь вот такие четыре лучика. А на конце лучика, да, вот еще кругляшок. Четыре. А вот здесь по два. Вот так сделаем. По два лучика. По два лучика. Кругляшок, кругляшок. Вот это центр мира. Это ты, Лена. У тебя четыре светы, Света, света. И у каждой по 2 Оли. Оля, Оля, Оля, Оля. Ребят, вот это квалификация нефрит. Как только ты делаешь такую квалификацию, ты уже получаешь вот эти 20%, как положено, от, от всех свет. Я думаю, что многие из вас варили борщ. А два, а три, а пять. Если вы что-то делали один раз, вы можете сделать и два, и три. Нефрит, он у вас уже есть. Просто сделайте снова точно такой же нефрит. Так вот, нефрит плюс нефрит равняется жемчуг. И 15%, которые вы начинаете получать. Просто сделайте еще один нефрит. Еще нефрит. У вас уже два есть, еще один сделайте. Да? Получается сапфир. И 10%, которые вы начинаете получать. То есть вот это легко. Просто сделайте три раза. Раз, два, три нефрита, у вас получается сапфир. Те деньги, которые компания очень часто платит, когда вы переходите вот на такой статус. Плавно перейдем, что такое автошип. Дело в том, что у нас мы не сеть продавцов. На продажах никто и никогда больших денег не зарабатывал. Вы должны понять, что ваша идеальная структура – это, предположим, тысяча магазинов, где в каждом магазине каждый человек просто один раз в месяц берет на 60 CV или 100 долларов, где-то это плюс-минус. Какую-то продукцию, одну-две баночки. Можно использовать для себя, можно продать. А теперь я вам открываю тайну автошипа. Что это такое? Автошип – это когда ты берешь не раз в месяц, а когда ты заказываешь продукт на 3, на 6, на 9 или на год. То есть ставишь такую галочку, да, и у тебя там списываются деньги для того, чтобы ты сам не заморачивался. Знаете, вот у нас есть такое выражение, незнание маркетинг-плана освобождает от выплаты денег. Открывая страшную тайну, что вам дает еще автошип. Вот представьте, да, что вот ты, Лена. Помните, вы Лена сейчас временно. И у вас есть в первой линии пять свет. Света, света, света, света, много света. 5. И вот одна наша света, вот это номер один, она заработала вот те 105 тысяч долларов в месяц. Компания вам тут же платит 20%. Это получается 21 тысяча долларов. Показываю на больших цифрах для того, чтобы лучше мотивировала и вы понимали, как это все происходит. Но если у вас не 5 свет, не 1, 2, 3, 4, 5, а еще 5, то есть если вы подписали не 5 свет в первую линию, а 6, 7, 8, 9, 10, и снова света номер один, она снова сделала свою работу и заработала 105 тысяч долларов. То есть как только свет стало не 5, а 10, и все на автошипе. У всех стоит галочка. Вы будете от этих 105 получать уже не 20%, а 30. А вот это уже будет 31 тысяча долларов. Понимаете, да, что за одну и ту же работу вы будете получать гораздо больше. Поэтому нужно самому быть на автошипе обязательно. И желательно стараться работать на то, чтобы было не 5, а 10 лен в первой линии, и все были на автошипе. Пока у вас еще нет большого количества интернет-магазинов, которые будут вам приносить доход, компания дает вам возможность взять какой-то пакет, тестовые пакеты. Вы помните, что там есть разные цены, ну, есть за 200 долларов, в принципе, за 200 долларов этот пакет используют люди, которые не хотят делать бизнес, но они хотят просто взять со скидкой там, 25% там, процентов, и использовать продукцию для себя. Есть другие пакеты. Да? Есть 500, есть 1000, есть 2000, и в Европе даже есть 3000. Вот такие пакеты. Значит, чем они отличаются, чтобы вы понимали? Не только тем, что здесь цена. Конечно, у них у всех где-то 50% скидка, то есть если вы взяли какой-то пакет за 500 долларов, вы получите продукции на 1000, взяли на 1000, на 2, взяли на 2000, на 4, там 3, на 6. То есть не только цена, не только продукцию, которую вы получите, но еще и статусы. Если вот этот пакет, он просто ты взял и все, да? вот этот пакет, он дает где-то 2 месяца активности. То есть ты можешь два месяца больше не брать продукта, это экономия где-то, ну, ну где-то 250 долларов ты экономишь. Да? Здесь какие-то из этих пакетов три да, и какие-то там полгода там, или год. Вот. Ну, то есть разные пакеты, вы можете сами посмотреть на форсажи, они дают еще время активности. Два месяца, полгода, но они еще и дают и статусы. Знаете, что такое статус? Это представьте, что ты только закончил военное училище, и ты получаешь как старлей. Но если ты взял какой-либо из этих пакетов, ты будешь зарабатывать как генерал-лейтенант. Не просто лейтенант, а как генерал-лейтенант. Дело в том, что мы все приходим в этот бизнес, потому что у нас нет денег. Но есть люди, у которых особая проблема с деньгами. Мы все сюда приходим, потому что нет денег. Если бы у тебя были деньги, ты, наверное, не искал бы ничего. Ты бы был там, где ты зарабатываешь. Но есть категория людей, я с ними очень часто встречаюсь, у которых полная задница. Вот просто нет денег. Так вот, для тех людей, которые мне говорят, у меня нет денег для того, чтобы начать бизнес и что-то менять в своей жизни, я всегда рекомендую Джамбо годовой. Джамбо годовой, он стоит 2000 долларов. В чем выгода этого пакета? Ты помнишь, что активность – это 100 баксов в месяц. Джамбо годовой – ровно 12 месяцев ты больше не инвестируешь в бизнес ни копейки, потому что он сразу тебе дает эту активность. Это получается 1200 долларов ты экономишь только на месячной активности. Дальше. Если бы ты делал каждый месяц активность – 100 долларов, при этом ты еще тратишь НДС, упаковка там и все такое прочее, доставка продукции – и вот таким образом ты экономишь 300 долларов на НДС, на доставки и прочее. Смотри, что получается. 1200 плюс 300 – это получается 1500. А теперь от 2000 отними 1500. Получается, что на самом деле вот этот пакет Джамба годовой» он тебе достается за 500 баксов. Но осторожно, продукта тебе туда положат на 4 штуки. Ты можешь использовать этот продукт для себя, ты можешь продать, вернуть деньги – и плюс целый год ты не инвестируешь ни копейки в бизнес. Вот таким образом работает этот пакет. Я понимаю, многие из вас скажут, у меня нет денег. Ребят, я хочу, чтобы вы понимали одно. Вы что-то делали до этого момента в жизни. Вы работали, вы что-то делали, вы зарабатывали деньги. И сегодня вы мне говорите, у меня нет денег. Но если вы будете продолжать делать то же самое, вы думаете, что что-то изменится в вашей жизни, в какой-то момент нужно себе сказать, «Меня все достало». И в тот момент, когда тебя все достанет, ты приподнимешь мягкое место от стула и начнешь делать телодвижение. Вы помните? Вы же не дерево. Вы можете изменить место, в котором вы находитесь. Всем пока.